И даже если бы он мог, все равно Даудов обязан его содержать. Потому что этот человек лишился возможности зарабатывать из-за Даудова. Чтобы, из -за за... Того, чтобы платить за газ, другие люди, которые должны платить за газ, они тоже должны где-то работать, они должны зарабатывать эти деньги. Либо эти деньги им должна дать власть. Чермо, сегодня передали э, три качана капусты дома родителям. Не говори, что не помогают. имеются. Насколько они бесстыдны. Они не, они не помогают никому. Еще что-то сказать хотят. США самая пострадавшая страна, но платит своим жителям 3200 долларов на два месяца. Бесплатные продукты и тому подобное. А эти даже просто каникулы ЖКХ дать не хотят. Пусть Аллах уничтожает их их богатством. Аминь. Зелимхан Тумсо, мой друг в Грузии, он говорит, что у них а, отменили коммунальные платежи, и в каждых магазинах лежат товары для бедных. Там есть все, чтобы прожить людям, которые не имеют денег. Это отлично. А, я не сомневаюсь, честно говоря, что Грузия, в Грузии а, полно здравомыслящих и нормальных добрых людей, которые решат этот вопрос. А если они будут поступать несправедливо то грузины, грузины просто выйдут на улицу и свергнут эту власть. Они прекрасно знают свой народ. Грузины, они уже не один раз показали и доказали, что они могут. Если они выходят то это обычно, ну необычно но может закончиться сменой власти. И поэтому грузинская власть это знает. И в целом, как бы в Грузии... Народ не запуган, там совершенно другой режим, там люди могут выходить, могут заявлять о своих правах. Поэтому в Грузии, я уверен, что там будет все нормально, там несправедливо с ними не поступит. Муслим в Чечне раздали около 4000 продуктовых наборов, наборов, фонд Кадырова раздал жителям больше полумиллиарда рублей. По указанию властей к людям ходят во дворы, раздают продукты, так что ты в корне не прав. Надо говорить правду, вы, правду выгодно она тебе или нет. Вот сейчас после вот этих слов, где это было? Вот фонд Кадырова раздал жителям больше полумиллиарда рублей. Вот после этих слов, здесь нужно было вот эту ставку сделать, помните этого, человека? Человек ложь был такой, он заходил и говорил, это вот ложь, правда он иначе возражался. Так вот, это все ложь, никаких, никаких полумиллиардов, ничего фонд Кадырова не раздал. Ничего фонд Кадырова не делает из того, что заявлено как благотворительность фонда Кадырова, ничего из этого не является благотворительностью фонда Кадырова. Я это доказывал неоднократно и еще буду доказывать, еще буду доказывать, еще я готовятся у меня материалы по этой теме. Ничего из того, что фонд заявляет, что они что-то э, сделали, потратили какие-то деньги на благотворительность, это не является их благотворительностью. Это все выдается за их благотворительность. Так что не рассказывайте нам ЧГТРКшную пропаганду. Если, вы, если вам по ЧГТРК рассказали, что они потратили 400, сколько там, полмиллиарда рублей, это ложь, ничего они из этого не потратили, и ничего из того, что говорят на чертежах грязный, этому верить нельзя. А что касается там раздачи продуктов и так далее, okay. да, действительно, продукты и все это, это все из федерального бюджета на это выделяются деньги. То же самое на покупку, например, скорых помощи, которую тоже выдали за благотворительность фонда Кадырова, на самом деле это было сделано из федерального бюджета. Так вот, это все выделяется, действительно есть. Но до людей это не доводится, понимаете? Людям, лорд, вместо того, чтобы а, помочь с продуктами, он им говорит, иди и продай свой автомобиль. И купи на это пропитание для а, своих восьмерых детей. И он предлагает ему продать этот свой автомобиль в карантин. Когда все загнаны домой, и никто не может а, выходить на улицу. Он предлагает ему в карантин продать свой автомобиль. Вот так вот работает на самом деле благотворительность в Кадыровской Чечне. Так что эти сказки оставьте там для других площадок, для, для других людей. Правда, она действительно невыгодна. И э, она невыгодна для лжецов. Для нас она выгодна. Для лжецов она невыгодна. И правда, она не такая, как, ее, как они рассказывают по ЧГТРК грязно. Арзамас в Чечне, так как раз э, людям помогает власть, так как больше никто и нигде не помогает. Как ты можешь заявлять, что не помогает? Почему тебе не стыдно так нагло врать? Но тогда ты должен это, Арзамас, предъявить не мне, а, а своему спикеру, своего парламента, Даудову. Я привел лишь его слова. Это он говорит, я не буду помогать тебе, говорит Отец огромного семейства, восьмерых детей. Я тебе, говорит, помогать не буду. Продай, говорит, автомобиль и помоги своей семье сам. Это не я сказал. Это говорит твоя власть. Я лишь наоборот призываю эту власть твою, который так доволен. Я лишь призываю, чтобы она тебе помогала. Чтобы она не говорила, чтобы ты продавал там свой, свою машину, свой принтер дома, свой диван и покупал еду. Вот что я говорю. Ты наоборот должен был меня поддержать. Я за правду. Лорд ведь говорил про мужика, у которого во дворе две дорогие машины и огромный дом. А, что такому человеку стыдно просить? А, нуждающимся у нас помогают. Не думаю, что ты не в курсе. Пострадав, поспрашивай у своих подписчиков, живущих дома. Подожди. Ну, а, а этот человек, у которого большой дом, у которого два хороших автомобиля, он он должен умереть с голоду, его дети должны умереть с голоду. Объясни вот эту логику, почему человек, который своим трудом заработал себе на дом, на хорошие две машины, он жил своей обычной жизнью, он не просил ничего у Даудова, у Кадырова, ему не нужно было. Он вполне был в состоянии обеспечить свою семью. Его лишили этой возможности как раз-таки Кадыров, Даудов и все остальные. Они лишили его этой возможности. Теперь он должен умереть с голоду просто из-за того, что у него хороший большой дом и дорогие автомобили. Но он не копил, понимаешь, у него нет денег, чтобы обеспечить свою семью спустя две недели карантина. Ну Нет у человека денег. Он ведь не рассчитывал, что объявят карантин и не будут разрешать выходить на улицу. Поэтому он как бы он не, не подготовился к этому. Простите его, пожалуйста. И сегодня продать один из дорогих автомобилей он тоже не может, потому что карантин, нету рынка сбыта. И даже если бы он мог, все равно Даудов обязан его содержать, потому что этот человек лишился возможности зарабатывать из-за Даудова, из-за того, что Даудов вел такие ограничительные меры, Даудов с Кадырова. Поэтому будьте добры, накормите восьмерых детей, и его самого и его жену, накормите их. И, в том числе, и бедных людей тоже кормите. Это их непосредственная обязанность. Ты когда в электросвязи работал, давал каникулы людям. За газ нужно платить, чтобы люди, работающие в компании, получали зарплаты. Даже, даже в полностью разрушенной Ичкерии брали деньги даже у людей, работающих на рынке, за, за, аренду, за аренду навесов Карл. Совершенно неуместное сравнение. Я когда работал в электросвязи, давал ли я каникулы людям? Не не я даю каникулы людям, а законодательство России, трудовое законодательство России, оно дает возможность человеку уходить в отпуск. Это и есть каникулы. Я не знаю, что это имел в виду под каникулами. Я так, точно так же, как и любой другой работник электросвязи, я уходил по плану в свой отпуск. Обычно я это делал, кстати, на Рамадан. Вот сейчас, если бы я работал у себя дома в электросвязи, я бы сейчас был бы, наверное, в отпуске. Далее, за газ нужно платить, чтобы люди работающие в компании получали зарплаты. Чтобы, за, чтобы платить за газ, другие люди, которые должны платить за газ, они тоже должны где-то работать, они должны зарабатывать эти деньги. Либо эти деньги им должна дать власть. Вы поймите, что иначе это не работает. Деньги, как сказала Аймания Несиевна, под подушкой не рождаются, этот миллион под подушкой, он там не рождается, он там не печатается. Эти деньги зарабатываются. И когда ты лишаешь человека возможности заработать, ты должен ему это компенсировать. Ты должен дать ему возможность платить за газ, платить за еду. Дай ему эти деньги. Ну, это же элементарно. Неужели вы не понимаете этого? Или вы делаете вид, что вы этого не понимаете? Неужели у вас тоже уже потеряна связь с реальностью? Это Кадыров потерял связь с реальностью, потому что он уже зажрался. Но вы-то куда? Вы что, тоже зажрались? И что там было далее? Даже в полностью разрушенные Эйчкерии брали деньги даже у людей, работающих на рынке за аренду. За аренду, Карл, у работающих людей брали. А не так, чтобы посадить их дома, лишить их возможности работать на рынке, и потом брать у них аренду за, за это место на рынке. Вот это, понимаешь, был, был бы беспределом. Да, Карл, у них брали деньги за аренду. Потому что им давали возможность там работать, зарабатывать деньги, и у них была возможность платить эту аренду. А здесь тебя лишили возможности зарабатывать деньги и говорят, плати за газ. Чувствуешь разницу, Карл? Тумсо, я с тобой не согласен, работаю водителем. Сегодня в нашем районе 100 человек получило по 10 тысяч рублей, и 500 семей получили продуктовые наборы. При другой власти люди с голоду умирали. Тумсо, и ты прекрасно это знаешь, не вводи людей в заблуждение. Но тогда объясните мне этот ролик Даудова. Это ведь не я сел в эфире и сказал, что продай свой автомобиль и накорми своих детей. Это сказал Даудов. Если все, как вы говорите, вот так, все так прекрасно, в прекрасной кадыровской Чечне, почему спикер парламента говорит человеку продать свой автомобиль и накормить восемь 8, 8 своих детей? Почему? Опять-таки обратитесь тогда к своему спикеру парламента, значит здесь что-то не так. Чермо, сегодня передали э, три качана капусты дома родителям, не говори, что не помогли.